Глава 20. Закон Божий Покинув Рефидим, сыны Израилевы направились в пустыню Синайскую и расположились там с Таном в пустыне, и расположился там Израиль с Таном против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам?»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 которое заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Исход глава 19, стихи с 2 по 8. Народ заключил торжественный завет с Богом, приняв его как своего правителя, благодаря чему они стали подданными его божественной власти». И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Исход, глава 19, стих 9. Когда на своем пути евреи сталкивались с трудностями, они начинали роптать против Моисея и Аарона и обвинять их в том, что они вывели Израиль из Египта, чтобы погубить его». Бог хотел превознести Моисея перед ними, дабы люди доверяли его наставлениям и знали, что на него снизошел Святой Дух. Затем Господь дал Моисею четкие указания относительно того, как подготовить народ к встрече с ним. Он желал, чтобы они услышали его закон, произнесенный его устами, а не устами ангелов. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, и освети его сегодня и завтра. Пусть вымают одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Исход глава 19, стихи десять, одиннадцать. «Людям следовало воздерживаться от мирских трудовых забот, но размышлять о духовных вещах. Бог также требовал, чтобы все вымали свои одежды». И в наше время Он не менее требователен, чем в ту эпоху. Он Бог порядка и требует, чтобы Его народ, ныне живущий на земле, ввел привычку строго придерживаться чистоты. А те, кто поклоняются Богу в грязных одеждах и с неумытыми лицами, не приближаются к Нему как должно. Он недоволен отсутствием почтения к Нему и не примет поклонения грязных последователей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 перед Богом, Создателем и Защитником их законов. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ бывшей стани. Исход глава 19, стих 16. Ангельское воинство, сопровождающее великого Бога, призвало народ звуком, похожим на трубу,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 потом взойди ты и с тобою, Аарон. А священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». Исход глава 19, стихи с 19 по 24. «Таким образом Господь с потрясающим величием провозгласил Свой закон с горы Синай, чтобы люди уверовали. Он даровал Свой закон, сопроводив его чудесными проявлениями Своей силы, чтобы люди понимали, что Он — единственный истинный и живой Бог. Моисею не было позволено войти в облако славы, а лишь приблизиться и войти в густую тьму, окружавшую Его. Он стоял между народом и Господом. После того, как Господь явил им неопровержимое доказательство своей силы, Он провозгласил о себе. «Я Господь, Бог Твой»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 «Ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход, глава 20, стихи с 3 по 17. Первая и вторая заповеди, провозглашенные Иеговой, являются заповедями, направленными против идолопоклонства, поскольку идолопоклонство, если оно практикуется, приведет людей к огромному греху и мятежу, и станет причиной человеческих жертвоприношений. Бог стоит на страже даже малейшей подобной мерзкой возможности. Первые четыре заповеди даны, чтобы показать людям их долг перед Богом. Четвертое – это связующее звено между великим Богом и человеком. Суббота специально дана для блага человека и почитания Бога. Последние шесть заповедей раскрывают долг человека перед своим ближним. Суббота должна оставаться вечным знаком верности Его народа своему Богу. Таким образом, это должно было быть знамением. Все соблюдающие субботу показывали, что они поклонники живого Бога, Создателя неба и земли. Суббота призвана быть знамением между Богом и Его народом до тех пор, пока на земле существует народ, поклоняющийся Ему.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 Вселили в людей такой страх и благоговение, что они инстинктивно отпрянули от места Божьего присутствия, потому что не могли вынести его славу, вселяющую в них ужас. И снова Бог предостерег сынов Израилевых от идола поклонства. Он сказал им, «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». Исход глава 20, стих 23.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 Исход, глава 23, стихи 24-25. Бог хотел, чтобы Его народ усвоил важный принцип. Лишь Ему одному должно поклоняться. И когда они покорят соседние и идолопоклоннические народы, то не должны сохранять какие-либо объекты их поклонения, но призваны уничтожить их. Многие такие языческие божества были очень дорогими и искусно сделанными, что могло бы соблазнить тех, кто был свидетелем идолопоклонства, столь распространенного в Египте, и даже заставить их относиться к этим бессмысленным образом с некоторой долей почтения. Господь хотел, чтобы его народ знал, что именно из-за идолопоклонства этих народов, приведшего их к всякой степени нечестия, Он избрал израильтян в качестве своего орудия, чтобы наказать их и уничтожить их богов.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 Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Исход глава 23, стихи с 27 по 33. Эти обетования были даны народу Божьему на условии их послушания. Когда они преданно служат Господу, Он творит ради них великие дела. Моисей получил от Господа законы и обетования, данные на условии послушания, и записал их для народа.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 «Все, что сказал Господь, сделаем». Исход, глава 24, стихи с 1 по 4. Не десять заповедей Моисей записал собственной рукой, а уставы, соблюдение которых Господь требовал от своего народа, а также обетования, данные им на условии их повиновения. Он зачитал это послание народу, и все великое множество детей Божьих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 который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход, глава 24, стихи 7-8. Народ повторил торжественное обещание Господу соблюдать все, что Он сказал, и быть послушным Ему. Моисей повиновался по велению Божьему. Он взял с собой Аарона, Надава и Авиуда, семью десятью самыми влиятельными старейшинами Израиля,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 Исход, глава 24, стихи 10 11. Они не видели лица Божия, а лишь созерцали невыразимую славу, окружавшую Его. Если бы еще совсем недавно они отважились приблизиться к Богу, то, взирая на священную славу, они не смогли бы выжить, потому что не были готовы к этому. Но продемонстрированная Богом Его мощь и сила, наполнили их страхом, который побудил их раскаяться в прошлых прегрешениях. Размышляя о Его великой славе, чистоте и милости, они прониклись любовью и почтением к Богу. Таким образом, они очищали свое сердце, пока не смогли приблизиться к тому, кто стал средоточием всех их дум. Бог окутал свою славу густым облаком, чтобы люди не могли созерцать ее». Старейшины, которых Моисей взял с собой, были призваны, чтобы помочь ему привести народ Израилев в землю обетованную. Этот труд был настолько велик, что Бог зашел, дабы излить на них Дух Святой. Он удостоил их чести лицезреть славу, окружавшую его, чтобы они, преисполненные почтением и постоянно вспоминая Божье величие, могли с мудростью выполнить ту часть работы,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 «И взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». Исход глава 24, стихи с 12 по 18. «Даже Моисей не мог сразу взойти на гору, ибо в спешке, приблизившись к Богу, он не был бы в силах вынести проявление его славы. Шесть дней он готовился ко встрече со Создателем. Повседневные мысли и чувства не должны были беспокоить его». В течение шести дней он посвящал свои мысли Богу и очищал себя посредством размышлений и молитв, и лишь тогда стал готов к общению с ним. После того, как Господь дал Моисею указания относительно святилища, он вновь произнес особое наставление касательно его субботы. Затем из облака руки самого Вседержителя протянули Моисею каменные скрижали, на которые Господь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 стали и наплеменники, вышедшие из Египта вместе с израильтянами. Их называли смешанным народом, потому что евреи вступали в смешанные браки с египтянами. Сыны Израилевы видели, как Моисей зашел на гору и вошел в облако, тогда как вершина горы была объята пламенем. Они каждый день ждали его возвращения, и поскольку он долгое время не спускался с горы, народ стал волноваться, особенно нетерпеливыми и мятежными, были уверовавшие в Бога египтяне, которые покинули Египет с еврейским народом. Огромная толпа окружила шатер Аарона. Собравшиеся сказали ему, что Моисей никогда не вернется. Облако, которое вело их до сих пор, теперь неподвижно стоит над горой и больше не станет указывать им путь через пустыню. Они жаждали взирать на видимый образ, который олицетворял бы для них Бога. Они не могли забыть египетских идолов, и сатана не упустил благоприятной возможности в отсутствие их назначенного лидера, чтобы соблазнить народ и заставить подражать египтянам в идолопоклонстве. Они полагали, что если Моисей никогда к ним не вернется, то они смогут вернуться в Египет и заслужить благосклонности египтян, несяку мира перед собой и признавая его своим богом. Аарон протестовал против плана, пока не увидел, что народ решительно настроен выполнить задуманное, потом перестал их увещевать. Возмущение народа заставило Аарона опасаться за свою жизнь, и вместо того, чтобы благодарно отстаивать честь бога и отдать свою жизнь в руки того, кто творил великие чудеса для своего народа, он утратил мужество, веру в него и трусливо пошел на поводу у желания нетерпеливого народа, нарушая тем самым заповеди Божьи. Он изваял кумира и построил жертвенник, на котором народ принес жертву этому идолу. Аарон покорился прихотям народа, провозгласившего «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской! Какое оскорбление и еговы!» Прошло совсем немного времени с того момента, как Бог провозгласил свой закон на Синаи, а они стали свидетелями, и они стали свидетелями самых возвышенных проявлений Божьей силы. Но теперь, когда пришло время испытания их веры, и Моисей на несколько недель покинул их, они предались идолопоклонству, которое недавно и Егова обличил и категорически запретил.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 и что своими поступками они провоцируют его свершить над ними суд. Он знал, что они будут роптать на Моисея, когда окажутся в затруднительном положении, и огорчат его дух своими непрекращающимися мятежами. Он предложил Моисею истребить их и от него произвести великий народ. Так Господь испытывал Моисея. Он знал, что вести этот мятежный народ в землю обетованную тяжелый и изматывающий труд. Он испытывал настойчивость, верность и любовь Моисея к этим заблудшим и неблагодарным людям. Но Моисей не согласился на то, чтобы Израиль был истреблен. Изливая Богу свои моления, он доказал, что ценит процветание избранного Божьего народа больше, чем собственную славу или то, что его назовут отцом более великой нации, чем израильская».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 Исаака и Израиля, рабов твоих, которым ты клялся собою, говоря, «Умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сеял, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Исход глава 32, стихи с 11 по 13. Мысль о том, что языческие народы, и особенно египтяне, одержат победу над Израилем, и станут поносить Бога, была невыносима для Моисея. Он не мог отказаться от народа израильского, несмотря на все их восстания и постоянный ропот в его адрес. Как мог он отречься от народа, для которого было так много сделано, и который был выведен из Египта столь чудесным образом? Весть об их освобождении разлетелась среди всех народов, и люди с огромным интересом следили, что же Бог сделает для них. Моисей прекрасно помнил слова египтян, что он вывел их в пустыню, чтобы люди погибли, а он получил все их имущество. И теперь, если Бог уничтожит свой народ, а его самого возвысит настолько, что он станет частью более великого народа, чем Израиль, разве язычники не восторжествуют и не осмеют Бога евреев и не скажут, что он не может привести их в обетованную землю. Когда Моисей ходатайствовал за Израиль перед Богом, то забыл о любой робости из-за переживаний и любви к тем людям, для которых он, как орудие в руках Бога, столько всего сделал. Он напомнил Богу о его обете, данном Аврааму, Исааку и Иакову. Он молился Богу с твердой верой и решительностью. Господь прислушался к его просьбам и, отвечая на бескорыстную молитву своего слуги, пообещал Моисею пощадить Израиль. Моисей с честью выдержал испытания, показав, что он ратует за Израиль не для того, чтобы получить славу или превознести себя. Он нес бремя народа Божьего. Бог испытал его и остался доволен его верностью, чистым сердцем и честностью перед ним,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 и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Исход, глава 32, стихи с 15 по 20. Когда Моисей увидел, как сыны Израилевы возбужденно кричат и танцуют, подражая языческому разгулу и египетским идолопоклонникам, столь отличавшимся от благоговейного поклонения Богу, он был поражен. Он только что спустился с горы, где находился в присутствии Божьей славы. И хотя получил предупреждение от Бога, что народ развратил себя, сотворив кумира и поклоняясь ему, тем не менее не был готов к ужасной картине падения Израиля, открывшейся ему. Пораженный великим преступлением Израиля против Бога, он в отчаянии бросил каменные скрижали на землю. Моисей предал огню их идола, а истертую в прах золотую пыль бросил в поток, повелел израильтянам пить из него, чтобы показать полную никчемность Бога, которому они поклонялись. Их Бог абсолютно бессилен. Люди могут сжечь его в огне, перемолоть в прах и выпить, не получив при этом никакого вреда. Он спросил их, как они могут ждать, что такой Бог их спасет или сделает для них что-то хорошее или плохое. Затем он напомнил им обо всем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 Второзаконие, глава 5, стихи с 23 по 29. Затем Моисей осудил их позорное поведение, ведь вместо того, чтобы искренне превозносить Бога, они осквернили себя поклонением рукотворному тельцу. Он указал им на разбитые каменные скрижали, свидетельствующие о нарушении ими завета, который они недавно заключили с Богом. Бог не укорял Моисея за разбитые каменные скрижали, а гневался на Аарона за его грех, и он уничтожил бы его, если бы не особое ходатайство Моисея. Моисей спросил Аарона, что сделал тебе народ сей, что ты вел его в грех великий? Исход, глава 32, стих 21. Аарон рассказал о требовании народа, пытаясь таким образом оправдать свой грех. Он утверждал, что если бы он не уступил их просьбе, они убили бы его. Но Аурон сказал, «Да не возгорится кнев господина моего. Ты знаешь, этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами. И я сказал им, у кого есть золото, снимите себя». И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Исход, глава 32, стих 22. Он хотел заставить Моисея поверить, что совершилось чудо, брошенное в огонь золото чудесным образом превратилось в тельца. Это должно было уменьшить его вину в глазах Моисея и предоставить вескую причину для того, что он позволил народу приносить идолу жертвы и провозглашать «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Исход глава 32, стих 4. Моисей упрекнул Аарона и назвал его поведение предосудительным, ведь ему была оказана честь большая, чем большинству соплеменников, и дозволено тесное общение с Богом. Совершение такого великого греха, даже ради спасения жизни, оказалось немыслимым для верного Моисея. Он видел, что люди были наги, то есть лишены украшений, ибо Аарон оголил их к стыду перед их недругами». Он лишил их украшений и использовал их в постыдных целях. Они не просто утратили свои украшения, но и лишились защиты от сатаны, ибо, утратив свое благочестие и посвящение Богу, они остались без его покровительства. В своем негодовании он отстранил свою поддерживающую руку, и они оказались беззащитными перед презрением и могуществом своих недругов. Их враги хорошо знали о чудесных делах, совершенных руками Моисея в Египте. И они знали, что Моисей вывел их из Египта, повинуясь по велению Бога евреев, чтобы избавить их от идолопоклонства и заручиться их безусловной любовью и почитанием. Сыны Израилевы предали Бога, и если Он посчитает нужным, то накажет их так, как они того заслуживают».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 Ибо Моисей сказал, «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословения». Исход, глава 32, стихи с 26 по 29. Моисей призвал всех, кто был свободен от этого великого греха идолопоклонства, поклонства, прийти и встать рядом с ним по правую руку. А к тем, кто присоединился к мятежникам и поклонялся этому идолу, но раскаялся в своем скором и греховном отдалении от Бога, он обратился с повелением встать по его левую руку от Него. Но и тогда осталось довольно много людей, в основном из числа разноплеменных людей, которые инициировали создание Тельца и не отказывались от своих позиций, не желая стать подле Моисея ни справа, ни слева». Затем Моисей повелел стоявшим по правую руку от него взять мечи, пойти и убить всех бунтовщиков, которые хотели вернуться в Египет. Исполнять Божью кару над преступниками могли лишь те, кто не принимал участие в выдала поклонстве. Моисей приказал им не щадить ни брата, ни друга, ни соседа. Те, кто осуществлял это дело, каким бы мучителем оно ни было, должны были осознавать, что совершают над своими братьями приговор Божий. И за выполнение этого мучительного задания, вопреки их собственным чувствам, Бог даровал им благословение. Выполнив это, они показали свое истинное отношение к огромному преступлению идолопоклонства и еще больше посвятили себя священному служению единому истинному Богу. Страх Божий овеял всех присутствующих,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 «И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Исход глава 32, стихи с 30 по 35. В своей мольбе Моисей проявил великую любовь к народу. Он смиренно просил Господа простить их грех или вычеркнуть и его имя из книги, в которую он вписан. Его ходатайственный подвиг иллюстрирует любовь и посредничество Христа для падшего человечества». Господь не согласился, чтобы Моисей страдал за грехи отступившего народа. Он провозгласил, что изгладит из книги тех, кто согрешил против него, ибо праведники не должны страдать по вине грешников. Упомянутая здесь книга – это небесная летопись, куда внесено каждое имя, напротив которого со всякой тщательностью записаны все деяния, как греховные, так и праведные. Когда кто-либо совершает грех слишком тяжелый, чтобы Господь мог его простить, имя такого человека изглаживается из книги, и далее его ожидает лишь погибель. Моисей ясно осознавал ужасную судьбу, ожидающую тех, чьи имена будут изглажены из книги Божьей. Тем не менее, он недвусмысленно заявил Богу, что если имена его заблудшего народа будут стерты и позабыты навсегда, он хотел, чтобы и его имя было вычеркнуто вместе с их именами, ибо он не сможет вынести зрелище, когда весь его гнев обрушится на народ, для которого он сотворил столь великие чудеса. И сказал Господь Моисею, «Пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, «Потомству твоему дам ее»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 находившуюся вне стана. Исход, глава 33, стихи с 1 по 7. Упомянутая здесь скиния была временным шатром, устроенным для поклонения Богу. Скиния, образец которой Бог дал Моисею, еще не была построена. Люди, искренне раскаивавшиеся в своих грехах, молились в скинии Богу, в великом смирении исповедуя свои грехи, а затем снова возвращались в свои шатры. И вошел Моисей в скинию. Народ с глубочайшим интересом следил за ним, чтобы увидеть, примет ли Бог его заступничество. И если он с нее зашел до встречи с Моисеем, тогда они могут надеяться на его милость. Когда облачный столб спустился и остановился у дверей скинии, все люди заплакали от радости. Они встали и поклонились каждый у входа в свой шатер. Они в смирении склонили свои лица до самой земли. Облачный столб, символ присутствия Бога, продолжал покоиться у дверей скинии, и они знали, что Моисей молится за них перед Богом. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим,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 Исход, глава 33, стихи двенадцать тринадцать Моисей очень настаивал на том, чтобы Господь показал ему точный путь, которым нужно следовать Израилю. Он хотел, чтобы Бог обозначил курс, дабы руководство для Израиля могло быть столь мудрым, чтобы народ принимал его наставления, и их действия были одобрены Богом, а он снова считал их своим народом.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 Моисей умолял Бога явить ему знак, удостоверяющий, что он и его народ обрели благоволение в его глазах, если он не позволил символу своему присутствия покоиться на скинии как прежде. Моисей не желал прекращать молить Бога до тех пор, пока не получит заверение, что символ его присутствия, как и раньше, будет покоиться на скинии и что он будет продолжать указывать им путь в столпе облачным днем и в столпе огненном ночью. Тогда Моисею было бы легче выполнять свой тяжкий труд руководителя, поскольку этот символ постоянно напоминал бы им о живом Боге, а также был бы гарантией его божественного присутствия. Тогда Моисею было бы легче воздействовать на народ, побуждая их к правильным поступкам, поскольку не смог бы указать им, на свидетельство близости к ним Бога, поскольку смог бы указать им на свидетельство близости к ним Бога. Господь удовлетворил искреннюю просьбу своего раба и сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь,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 Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Исход, глава 33, стихи 17 по 23. Никогда прежде падший человек не получал столь огромное благословение от Бога. Когда он дал Моисею важное задание привести его народ в землю обетованную, он снизошел и явил ему свою славу, чего никогда прежде не доводилось видеть никому другому на земле. И сказал Господь Моисею, «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на этих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мной мой та... мною там на вершине горы». Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на сей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. Исход глава 34, стихи с 1 по 3. Господь запретил кому-либо подниматься на ту гору из-за их недавнего преступления, чтобы его слава не испепелила людей. Это помогает всем понять, как Бог относится к нарушению его заповедей. Если народ не мог взирать на его славу, явившуюся на Синае во второй раз, когда он снова писал свой закон, то как нечестивая, поправшая Божью волю, вынесут его пылающую славу, встретив великого законодателя. И вытесал Моисей две каменные скрижали, подобные прежним. И, встав рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные,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 наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Исход глава 34, стихи с 4 по 7. Бог не подразумевал, что дети должны страдать за грехи своих отцов, а имел в виду, что дети берут пример с родителей. Если бы дети нечестивых родителей служили Богу и вели праведный образ жизни, Он вознаградил бы их за такое поведение» но последствия греховной жизни часто отражаются на детях. Они идут по стопам своих родителей. Греховный пример отца влияет на сына до третьего и четвертого рода. Если родители потворствуют развратным желаниям, почти всегда то же самое наблюдается и у их детей. У детей будет развиваться характер, схожий с характером их родителей, и если только они не преодолеют это и не переродятся в благодати, их доля будет поистине горько. Если родители постоянно бунтуют и не подчиняются Богу, их дети, скорее всего, станут подражать их примеру. Благочестивые родители, наставляющие своих детей и показывающие пример своей праведной жизни, скорее всего увидят, как их дети идут по их стопам. К примеру богобоязненных родителей будут подражать их дети – а дети их детей будут подражать правильному примеру, который дал им их родители, и таким образом станет очевидным влияние из поколения в поколение. Когда сердце Моисея прочувствовало всю доброту Господа, его милосердие и сострадание, он наполнился радостью, заставившей его поклоняться Богу с еще большим благоговением. Он умолял Господа простить беззаконие его народа, и принять его как наследие. Тогда Бог милостиво пообещал Моисею, он заключит завет перед всем Израилем, что будет вершить для своего народа великие дела, и что всем народам покажет свою особую заботу и любовь к нему. Затем Бог повелел Моисею не вступать в союз с жителями той земли, куда они должны прийти, чтобы не попасть в ловушку но им следовало разрушить их жертвенники, разбить их кумиры и срубить священные рощи, которые были посвящены идолам и где люди собирались, чтобы проводить идолопоклоннические праздники в честь языческих богов. Затем он сказал, «Ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя его Ревнитель, он Бог Ревнитель». Исход глава 34 стих 14. Бог требует самозабвенного поклонения Себе. Он дал особое указание относительно Своей субботы. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева и жатвы». Исход глава 34, стих 21. Господь знал, что сатана постоянно думает, как заставить народ Божий нарушить его закон. И он снизошел до того, чтобы дать крайне точное указание своему заблудшему народу, дабы они не сходили с пути и не нарушали его заповеди из-за недостатка ведения. Он знал, что в самое напряженное время года, когда нужно собирать урожай, люди могут соблазниться нарушить субботу и позволить себе трудиться в священное время. Он хотел, чтобы народ осознал, что их благословения будут увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от того, обладают ли они душевной чистотой или проявляют вероломство в служении Ему. Бог и теперь же серьезно относится к своему субботнему дню, как и в тот день, когда предъявлял это требование сынам Израилевым. Его взор устремлен на свой народ и на дела рук его. Не останутся незамеченными те, кто пренебрегает его субботы и использует в своих интересах время, принадлежащее ему». Некоторые мнимые блюстители субботнего покоя будут нарушать ее, занимаясь в этот день тем, что следовало бы успеть сделать до нее. Такие люди могут считать, что они выигрывают немного времени, но забирая у Бога это священное время, оставленное им для себя, они проиграют. Господь накажет их за нарушение четвертой заповеди, и то время, которое они думали выиграть, занимая субботу – станет для них проклятием. Бог отведет в сторону свою благодеющую руку, что приведет к обеднению, а не к приросту их богатства. Бог непременно накажет преступника, хотя он может потерпеть некоторое время, но его наказание настигнет грешника внезапно. Такие люди не всегда осознают, что суды исходят от Бога. Он Бог-ревнитель,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 а выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисея опять полагал покрывал на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Исход глава 34, стихи с 29 по 35. Те, кто попирают авторитет Бога и открыто презирают закон, данный с таким величием на синае, фактически презирают законодателя Великого и Егову. Сынам Израилевым, нарушившим первую и вторую заповеди, было предписано не показываться вблизи горы, куда Бог должен был сойти во славе, чтобы во второй раз начертать закон на каменных скрижалях, дабы народ не погиб от сияющей славы его присутствия. И если они не могли даже взглянуть на лицо Моисея из-за славы, отразившийся в его облике после общения с Богом, то в разы сложнее преступникам закона Божьего было бы смотреть на Сына Божьего, когда Он явится на облаках небесных во славе Своего Отца, окруженный всем ангельским воинством, чтобы судить тех, кто нарушил заповеди Божьи и попрал его кровь. Закон Божий существовал еще до сотворения человека – его придерживались ангелы. Сатана пал, потому что нарушил принципы Божьего правления. Сотворив Адама и Еву, Бог открыл им свой закон, провозгласил его своими устами. Тогда он еще не был записан. Суббота, выраженная в четвертой заповеди, была установлена в Едеме. Создав весь мир и человека, живущего на этой прекрасной земле, Бог учредил для него субботу. После грехопадения и отступления Адама в законе Божьем ничего не изменилось. Принципы десяти заповедей существовали до грехопадения и отражали священный порядок, существующий на небесах. После падения принципы этих заповедей не изменились, но появились дополнительные предписания, касающиеся человека в его падшем состоянии. Тогда была создана система, требующая жертвоприношений животных, чтобы напомнить падшему человеку о том, в чем змей заставил его усомниться – наказание за непослушание, смерть. По причине нарушения закона Божьего стала необходима жертва Христа, которая дала возможность человеку избежать наказания и тем не менее сберегла честь закона Божьего. Система жертвоприношений понадобилась, чтобы, принимая во внимание падшее состояние человека, научить его смирению, привести его к покаянию и побудить полагаться только на Бога через обещанного Искупителя для прощения за прошлое нарушение его закона. Если бы закон Божий не был нарушен, то никогда не было бы смерти и не было бы необходимости в дополнительных предписаниях, помогающих падшему человеку достичь праведности. Адам учил своих потомков закону Божьему, который передавался верующим из поколения в поколение. Постоянное нарушение Божьего закона стало причиной потопа на земле. Повеления закона Божьего тщательно хранились Ноем и его семьей, которые благодаря своей верности были чудесным образом спасены в ковчеге но и учил своих потомков десяти заповедям. От Адама и до наших дней Господь хранит себе народ, в чьих сердцах живет его закон. Он говорит об Аврааме. «Тот послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Бытие, глава 26, стих 5. Господь явился Аврааму и сказал ему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 Затем он повелел Аврааму и его потомкам совершить обрезание в знак того, что Бог отделил их от всех народов как свое особенное сокровище. Этим знаком они торжественно поклялись, что не будут вступать в брак с представителями других народов, потому что таким образом показали бы неуважение к Богу и его священному закону, уподобившись народам и долопоклонникам живших жившим рядом с ними. Актом обрезания они торжественно согласились выполнять свою часть завета, заключенного еще с Авраама, дабы отделиться от всех народов и сохранять благочестие. Если бы потомки Авраама сторонились других народов, то не соблазнились бы и Если бы они не смешивались с другими народами, то великое искушение участвовать в их греховных делах и восставать против Бога было бы удалено от них. Они в значительной мере утратили свой особый святой характер, смешавшись с окружающими их народами. В наказание Господь послал голод на их землю, что вынудило их пойти в Египет, дабы сохранить свои жизни. Но оставаясь верным своему завету с Авраамом, Бог не оставил их, пока они пребывали в Египте. Он позволил им очутиться под гнетом египтян, чтобы они в своей беде обратились к Нему, выбрали единственно верное и милосердное руководство и подчинились Его требованиям. В Египет ушло лишь несколько семей, затем их число стремительно выросло. Некоторые из них старательно наставляли своих детей в законе Божьем. Но многие израильтяне сталкивались с идолопоклонством так часто, что их представление о законе Божьем стало запутанным. Богобоязненные люди взывали Господу, прося Его разорвать оковы рабства и вывести их из плена, дабы они могли свободно служить Ему. Бог услышал их стенания и воздвиг Моисея, как свое орудие для освобождения своего народа. После того, как они покинули Египет и воды Красного моря разошлись перед ними, Господь решил проверить их, будут ли они полагаться на Него кто с помощью знамений, искушений и чудес избавил их, выведя как малое стадо из среды другого народа. Но они не выдержали испытаний. Они роптали против Бога из-за трудностей в пути и хотели снова вернуться в Египет. Дабы не оставить места сомнений, Господь Сам великодушно снизошел на Синай, окутанный славой и окруженный ангелами, и самым возвышенным и потрясающим образом обнародовал свой закон из десяти заповедей, он не доверил кому-либо иному, даже своим ангелам, провозгласить вслух свой закон в присутствии всего народа. Даже тогда он не полагался на недолгую людскую память, склонную забывать его требования, и записал заповеди своим святым перстом на каменных скрижалях. Он исключил любую возможность того, что к его святым наставлениям примешается какая-либо традиция или обычай людей. Затем он еще больше приблизился к своему народу, который было так легко сбить с истинного пути. Он не хотел оставить им лишь десять заповедей Диколога. Он повелел Моисею записать постановления и законы, четко указав, что их следует выполнять, и тем самым еще более утвердил десять заповедей, которые высек на каменных скрижалях. Эти особые указания и требования были даны для того, чтобы побудить заблудшего человека придерживаться морального закона, который он так склонен нарушать. Если бы человек соблюдал закон Божий, данный Адаму после его падения, оберегаемый Ноем и почитаемый Авраамом, не было необходимости в обрезании. И если бы потомки Авраама соблюдали завет, символом и подтверждением которого было обрезание, они никогда бы не погрязли, выдало поклонстве и не страдали от рабства в Египте. Не было бы необходимости в том, чтобы Бог провозгласил свой закон на Синае и выгравировал его на каменных скрижалях, охраняя его с помощью определенных указаний в судах и уставах данных Моисею. Моисей записал эти постановления и требования из уст Божих, когда находился с ним на горе. Если бы народ Божий повиновался принципам десяти заповедей, не было бы необходимости в конкретных указаниях, данных Моисею, касательно их долга перед Богом и друг другом. Определенные указания, которое Господь дал Моисею о долге народа друг перед другом и перед чужеземцами, это упрощенные принципы десяти заповедей, настолько ярко выраженные, что у народа не было оснований впадать в заблуждение. Господь сказал о сынах Израилевых, «За то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их, и попустили учреждения недобрые и постановления» от которых они не могли быть живы». И Иезекииль, глава 20, стихи 24-25. «По причине постоянного непослушания Господь предусмотрел для нарушителей Его закона наказание. Они были тяжкими для преступника и вынуждали его отказываться от такого мятежного поведения». Нарушая закон, который Бог провозгласил с таким величием, явив невыразимую славу, народ тем самым открыто презрел великого законодателя, и смерть была наказанием за это преступление. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, и чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые, человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали, и я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Иезекииль, глава 20, стихи 12,13. Законы и уставы, данные Богом, не несли угрозы для богобоязненных людей. Они должны жить в них. Но преступнику они ничего хорошего не предвещали, ведь по гражданскому закону, данному через Моисея, его ожидало наказание, чтобы другие устрашились творить зло. Моисей призвал сынов Израилевых повиноваться Богу. Он сказал им, «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли» и наследовали ту землю, которую Господь Бог Отцов ваших дает вам. Таразаконие, глава 4, стих 1. Господь наставлял Моисея в отношении церемониальных жертвоприношений, которые должны были прекратиться после смерти Христа. Каждое из этих жертвоприношений было предзнаменованием будущей жертвы Христа как непорочного и чистого агнца. Сразу после грехопадения – Господь установил систему жертвоприношений, Адам же обучил ей своих потомков. Эта система была дискредитирована еще допотопными жителями, а после и теми, кто отделился от верных последователей Бога, чтобы построить Вавилонскую башню. Они приносили жертвы своим идолам вместо Бога Небесного. Чрезмерным количеством жертвоприношений они стремились угодить своим вымышленным богам, совершенно игнорируя грядущего Искупителя, на которого указывали эти приношения. Их суеверие толкало их на еще большее сумасбродство. Они учили народ, что чем ценнее жертва, тем угоднее она идолам, и тем больше не спошлют они процветания и богатства их народу. Как следствие, часто в жертву этим бессмысленным идолам приносили даже людей. В этих наций существовали крайне жестокие законы и правила для управления людьми. Их законы создавались теми, чьи сердца не тронула милостивая благодать, и власть имущая, закрывая глаза на самое гнусное преступление, приговаривали к жесточайшим наказаниям за незначительное правонарушение. Именно это Моисей имел в виду, когда сказал Израилю: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 судящим всякое дело справедливо и беспристрастно. Пока израильтяне находились в египетском рабстве, их окружало идолопоклонство. Египтяне из поколения в поколение придерживались традиции жертвоприношения. Они не признавали существование Бога Небес. Они поклонялись своим идолам. С большой пышностью и помпезностью они совершали идолопоклоннические церемонии. Они воздвигали алтари в честь своих богов и требовали, чтобы даже их собственные дети проходили через огонь. После возведения алтаря они вынуждали детей прыгать через зажженный огонь. Если у тех получалось это сделать и не сгореть, то служители и далопоклонники и народ принимали это как доказательство того, что и Бог принял жертвы и особенно благоволил человеку, который прошел через испытание огнем. Ему оказывали разнообразнейшие почести, и в дальнейшем он пользовался большим уважением у людей. Какие страшные преступления он бы не совершил, его не позволялось подвергать наказанию. Если человеку, прыгнувшему через огонь, не повезло, и он получил ожог, то его судьба была предопределена, поскольку люди считали, что их боги разгневаны и их умилостивит лишь жизнь несчастной жертвы, то его и приносили в жертву на языческом алтаре. Даже некоторые сыны Израиля выпали столь низко, что стали практиковать подобную мерзость, и Бог допускал, чтобы пламя пожирало тех детей, которых заставляли пройти через огонь. Они не зашли так далеко, чтобы во всем следовать языческим традициям, но Бог лишил их детей, заставив огонь уничтожать их при похождении через огненное испытание. Поскольку народ Божий запутался в представлениях об обрядовых жертвоприношениях и смешивал языческие традиции со своим церемониальным поклонением, Бог зашел, чтобы дать им точное указание, дабы люди могли понять истинный смысл жертв, которые должны были существовать, только до смерти Агнца Божьего, являвшегося великим прообразом всех их жертвоприношений».